маленькими шагами, тонкими срезами. Это мантра системной работы, о чем она говорит. Бывает сложный проект. Да, мы сейчас хотим реализовать новую тему, хотим выйти на новый рынок и совершенно не понимаем, как к этому подступиться. Очень важно не сидеть и смотреть. Вот я подожду, подумаю. Сделать маленький шаг, проверить обратную связь от клиентов, скорректировать и сделать еще шаг. Маленькими шагами, тонкими срезами. Да, мы не знаем как, но мы уже отрезали маленький кусочек. Мы уже сделали маленький шаг, мы уже показали клиенту, взяли обратную связь и двинулись дальше. Только так сегодня можно побеждать. Потом на самые стабильные времена это не будет нужно, но мы живем сегодня.